Вот в этом формате видео мне бы хотелось иметь зрительный контакт со зрителем, ну то есть с вами непосредственно, чтобы, ну, возможно, вы видели мою реакцию, какие-то эмоции, и мне кажется, что вот он создан для того, чтобы доносить какую-то информацию, либо же описывать Тематику определенную. Не зря это названо блогерством. В сегодняшнем видео я бы хотел поговорить о инвестициях или торговле на заемные средства к этому видео меня подтолкнул вопрос одного из моих зрителей под видео в котором я говорю как я слил депозит на форексе вкратце опишу его вопрос человек спрашивает как мне быть я слил 600 долларов это для меня суще существенные деньги но основная проблема в том что деньги не мои а заемные то есть он пополнил депозит с кредитной карты Сейчас он не знает, что делать, проигрался он на нефти, кстати, это не единичный случай. Через месяц там квартплата, все вот эти вот коммунальные услуги, а еще нужно поесть, а еще там всякие проблемы возникают, которые мы с вами прекрасно знаем, это жизнь. Единственное решение, которое он пока что нашел, это перекредитоваться, то есть взять еще один кредит на кредит, погасить прошлый, погасить карточку, ну и соответственно выплачивать уже один кредит после этого. Спрашивает, насколько это разумно. Я ему ответил то, что не очень разумно, потому что брать кредит на кредит это не совсем правильно. Потом подумая, со временем пришел к тому, что здесь нет однозначного ответа. Ответ, если вам кажется, что он витает на поверхности, на самом деле нет. Потому что есть несколько вариантов. И я сейчас постараюсь их озвучить. Вот смотрите. Первый вариант это... Перекредитоваться кредитом, который с более выгодными условиями. То есть вы пока погасите кредитную карту, по которой ни много ни мало, а начисляется порядка 40% годовых. И это много. Тр вариант второй это взять кредит с наилучшими условиями. То есть допустим, там, пускай, это, пускай это будет даже в половину меньше процентная ставка годовых, там 20-25%, но тем не менее вы уже будете платить меньше. И постепенно выплачивать его зарплаты. У вас сложилась такая ситуация, вам деваться некуда, то есть нужно выбирать варианты и выходить из положения. Второй вариант, естественно, это не перекредитовываться, а потихонечку выплачивать вот эти вот проценты конские, конечно же, но как-то с ограничениями максимальными, максимально быстро постараться его погасить. И здесь еще возникает один вопрос, так ли страшно инвестировать или торговать на заемные средства? Давайте разберем несколько вариантов. Смотрите, первый вариант это, как мы все знаем, есть такая пословица, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Да, Хорошо, согласен. Но опять-таки из этого вытекает то, что риск должен быть оправдан и он должен быть, скажем так, в меру. То есть вы должны прекрасно понимать, какие последствия будут для вас в случае провала, и соизмерить выгоду от этого но собственно мы возвращаемся все к тому же money management наши потери должны с лихвой перекрываться нашей прибыли в противном случае абсолютно нет никакого резона заниматься деятельностью на которую вы хотите брать заемные средства второй вариант это когда сумма средств достаточно незначительна и вы можете ее перекрыть с каких-то своих резервных фондов которые вам не хотелось бы сейчас размораживать для того чтобы вложить деньги в эту деятельность естественно этот вариант тоже возможен вы можете кредитнуться закинуть деньги инвестировать вложить посмотреть на результат если он положительный все хорошо если он отрицательный ну что ж придется вам немножко заморочиться разморозить свои деньги свой капитал, который у вас находился, и перекрыть вашу задолженность. И, наверное, третий вариант, как мне кажется, это то, что не рискуя, вы не станете богатым человеком. Если все время думать о том, что «а вдруг у меня не получится» или «ой-ой-ой, это же опасно», или «а вот везде говорят, никогда не торгуй на заемные средства» или «не инвестируй», ну, вы таки будете достаточно посредственным капиталистом, скажем так. Вообще, конечно, вся эта история вытекает из вашего риск-профиля. Если интересно, какой он у вас, погуглите, там есть всякие разные тесты на эту тему. Вообще, вот данный вопрос рисков, он достаточно индивидуален и относится к каждому человеку. Ну, собственно, не зря есть определенные вот эти вот риск-профили. Для... Как поступил бы я в этой ситуации? Скорее всего, что я бы не торговал на заемные средства, потому что трейдинг – это очень непростое занятие. Оно требует больших усилий, знаний, умений, в большей степени умений, потому что все приходит с опытом. Вот так вот с бухты-барахты, когда ты сидишь и думаешь, то, что вот сейчас я хочу стать трейдером – но у меня на это, к сожалению, нет денег. Я, наверное, все-таки пойду займу. Сейчас начну на них торговать, получу прибыль и отдам, естественно, долг. Вам, конечно же, не нужно забывать о том, что трейдинг – это самый сложный способ к самым легким деньгам. Есть такая пословица. Не стоит его превзносить как решение ваших проблем и возможность выиграть. Скорее наоборот не забывайте одну вещь то что деньги которые у вас есть сейчас в кармане это уже капитал заработанный и когда вы несете их на депозит это деньги уже становятся не ваши фактически да то есть у вас их нет вы их отдаете при этом все, вам нужно совершить еще какие-то действия, которые должны привести к положительному результату, после чего вы заберете свои деньги. Возможно, заберете, потому что существует опять-таки куча рисков. Так как есть юридический риск, очень важный, есть торговый риск и есть, собственно, ну, какие-то форс-мажоры, которые, обстоятельства, которые абсолютно не поддаются объяснению и вот что-то может произойти, из-за чего вы не получите свои деньги. Поэтому принимайте любые инвестиции, как надо. Друзья, большое вам спасибо за внимание. С вами был Вячеслав Костенко. Если видео было полезным, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока.